Как переводить деньги полностью анонимно, за секунды по всему миру и без комиссий? Используйте криптовалюту. Впервые термин криптовалюта начал использоваться после появления платежной системы Биткоин, которая была разработана в 2009 году. Криптовалюта получила свое название, потому что для проверки транзакций с ее использованием применяется криптографическое шифрование. Криптовалюта выпускается в компьютерной сети и никак не связана ни с обычной валютой, ни с любой другой государственной валютной системой, то есть это нерегулируемая цифровая валюта. Она мало похожа на другие классы активов, поскольку является нематериальным и очень волатильным активом. В основном используется трейдерами для спекуляции на повышение или понижение стоимости. Еще одно свойство крипты – анонимность. В отличие от традиционной банковской системы, при переводах средств у вас не запрашивают никаких данных. Достаточно знать ключ от своего кошелька. Поэтому все транзакции прозрачны и видны всем, но видно в них только обезличенные кошельки. Никаких персональных данных. Это словарик блокчайника на канале биржи CoinGalaxy. Еще больше терминов из мира блокчейн-технологий и криптовалют простыми словами в наших плейлистах. Всем пока-пока.